Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ситуация вокруг меняется и ужесточаются правила карантина. Ребята, напишите в комментариях, как вы проводите время дома и как поддерживаете в себе позитивный настрой сейчас. А в этом видео я покажу вам неизданный ролик с походом в антикварный магазин в Калининграде. Когда я был в Польше, решил заехать и в Калининград. Кстати, уникальное видео музея Янтаря» уже есть на канале, посмотрите, кто не видел. В данный момент мы не можем просто выйти на барахолку или антикварный магазин, ну, так как он закрыт, но работает почта и замечательный сайт Виолити, если у вас была мечта купить редкую монету Украины к себе в коллекцию или возможно картину известного художника, сейчас самое время, так как появляются раритеты, которых давно не было на аукционе, ссылка на аукцион и YouTube канал будет в описании. Ну что, поехали? По времени из Гданьска в Калининграде заняло около двух часов. И моя задача, конечно, было посмотреть, какие есть музеи в Калининграде, янтарь, музей янтаря, просто погулять. И вот такой вот магазинчик интересный я обнаружил. Давайте посмотрим. И тарелки. Разные-разные штучки. Прям при входе, да, сразу какие-то интересности? А вот собака тоже, смотрю, как мы ну, За 100 тысяч рублей. Ну да. Интересно, что такая стоит. А вот. в какую цену у вас собачки? Собачки тарелочки или вот эта собачка? Сначала это, потом тарелочка, да. вот эта красавица из-за того, что ей 182 года, и она единственная на этой планете Земля. Кто? Собака? Все. Вот это, да. Сколько Сколько ей? 182 Так, понятно а тогда ага. еще не делали такое и сколько она стоит 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей а лошадь как лошадка 3000 это лфз ломоносовский фарфоровый завод а сколько собак такая угу, класс. Ну в целом я вам показывал каталог по фарфору как определять то что стоит дорого что здесь ценно Ну в данном случае я не эксперт по этой теме так что будем просто смотреть визуальный вид Ух ты, поезд какой-то, блин, круто. Какие-то штуки. Это... Это... это же не трубка просто, Какая-то, не знаю. Это похоже на голову Гитлера. А... Она это трубка Гитлера. Ух ты, а что это такое? А что это за кот? с? А котик держит мышь, которая стучит. Вот это круто. Почем повелитель э, Египта? Это Кот. 250. И что, с ним э, удача, успех? Это дядечка собирает денежки. Блин. Такие, такие Всякие штуки. И у меня маска уже есть. Маску я себе взял, так что... Вот вдоль набережной какой-то небольшой магазинчик с антиквариатом написано. Ну, скорее всего, здесь только книги. Ребята, смотрите, что я прикупил в антикварном магазине. Это реально очень прикольная такая маска. дерева можно посмотреть сзади да в каком формате какое какое дерево как оно морилось то есть оно технически реально довольно таки старое то есть такая тематическая маска мне кажется она реально стоит соплатил я за нее просил за нее продавец где-то 100 120 злотых чискать у меня у с собой было 70 ну где-то злотых 90 я сказал, что вот, парень, у меня вот есть 90, хочешь, давать так, ну, либо попозже, и когда-нибудь я зайду на обратном пути. Ну, он решил, решил, раз есть покупатель, раз дает деньги, надо соглашаться, тем более маску у него дофига других было. Вот такой вот подарок, вот такая вот маска, пополнит коллекцию, либо пойдет кому-то на подарок. Гляньте, какая, как вам? Лев какой. Он так, а сколько такой лет стоит? 30. Он такой прикольный, прям вообще. А кто производитель? Франция, да, да. уже 19 век. И вот статуэтки, и африканские, да, вот это вот. Да. Это считается семейный символ. О, даже украинская тематика есть. Ну, да? да. Ну, эти конкретные статуэтки довольно распространены. Я видел их и на барахолках, и так в магазинах мотивы это. Да? какого послевоенная и вот мальчик тоже оттуда ну вот в такой вот книжечки можно посмотреть какие статуэтки на самом деле сколько стоит здесь очень много разных изделий вот и в таком формате что изделия название и ориентировочная цена в долларах даже вот по поводу тех мотивов тех которые мы видели они здесь размещены. Вот видите, 30-40 долларов в данном случае. Ну, есть подешевле. Конечно, очень важно состояние. То есть, чтобы не было никаких сколов, чтобы они были в идеальном состоянии. Я бы не покупал их вот так, вот прямо на барахолке. Лучше, конечно, хотя смотреть живьем лучше всего живьем, но что там оно может стоять коцнуты и так далее а мальчик то кто непонятно сейчас школьник что ли какой-то похож на какого-то больше на немецкого школьника ну что, друзья, получилось вот такое видео с поездки. Напишите, насколько вам интересен формат именно показа поездок в другие города и какие-то вот такие магазины или барахолки. Если тема интересна, я буду продолжать снимать в таком формате. Также поставьте лайк, поддержите мой канал. И всем пока!